Итак, дорогие друзья, понажещенно, елочки-палочки. Команда New Union пока в атаке. Команда Fast Cup Mix находится в обороне. Но после вот этих тычковых так скажем, точковых движений ножами. Э, вполне себе возможно, что стороны немножечко сменятся, да? И по ходу дела нет, дорогие друзья, стороны, кажется, не будут меняться, потому что команда New Union практически полностью проиграли по ножовщину, хотя очень будет забавно, но... Кучка радости может затащить. Там каждому нужно по одному удару нанести. Один удар метки, кстати, уже был нанесен. Но при этом и сам Кучка радости, к сожалению, тоже получил э, достаточно большую порцию демейджа. Здесь игроки обороны устраивают ловушку своему сопернику. Ну и, короче, да, 35 хп. И сейчас вот ну такой по ножовщине я, конечно, не видел э, 3 миллиона лет приблизительно. С какого года стримишь? Рере-кве-кве. А вот, знаете, как раз вчера э, было 8 лет... По-моему, а, моему каналу вот То ли 24-го, то ли 25-го То есть, короче, то ли сегодня То ли вчера 8 лет каналу исполнилось Ну, с момента именно, когда я прокомментировал Первое видео Ну, давайте, парни, хорош тянуть уже Давайте это, разрезайте друг друга Во, хорош, молодец, минус инком Замечательно, еще троих Осилишь Ну, в такой ситуации, конечно, хочется сказать Что, скорее всего, и не осилят Потому что такое осилить будет довольно проблема. Ты лучший комментатор КС 1.6. Спасибо тебе, Дильшотбек. Большое-большое вам спасибо за ваше позитивное мнение в мой адрес. А ты за стрим деньги получаешь? Да, разумеется. Так, ну в итоге у нас, короче, просто закончилось время. И это стей, насколько я понимаю, да, при учете того, что игроки атаки. Ничегошники как бы и не сделали позитивненького, да? Ну, в общем, вот такая вот делюга у нас здесь нарисовалась. Давайте знакомиться с коллективами. Команда Fast Cup Mix это Incom, Олег Монгол, Вязаный, Дерзкий и ПИ. Команда Fast Cup Mix была только что на ваших экранах. New Union. Также их состав вы сейчас можете видеть. Это Кучка Радости, HardLurker, и. Интер и Москвины. И, кстати, хардлюркер это C2P. Однажды уже команда эта у меня была, в общем-то, на трансляции. И, ну, я думаю, вы должны, по идее, помнить игрока с ником C2P. Вот он сегодня играет с этим э, никнеймом, с хардлюркером. Но это все тот же игрок. Перестрелки на меду, переходят. Батюшки, как там ща в ухо-то прилетело челику Олег Монгол отправляется отдыхать Но это только один минус, который делают игроки команды Нью Юнион Да и далее Сентензи также не выживает по результату 4 в 2 И атака, в общем-то, без каких-либо позиционных преимуществ остается вообще Ну а уж прочисленный перевес я даже, наверное, упоминать не буду Думаю, не стоит э, вообще, в принципе, на этом внимание заострять Ребятушки, во-первых, все, кто сейчас находится на прямой трансляции, всем привет и э, хорошего вам настроения, приятного просмотра, получите кайф от увиденного, надеюсь, надеюсь, это будет. Если я не ошибаюсь, правильно будет не Москвин, а Москвин. Я про ударение. Ой, nice music. Без понятия, как там будет правильно, на самом-то деле. Без понятия. Ну, как бы, типа... Можно было бы подумать, что Москвин ударение на «О», учитывая то, что «О» типа большая, но если мы присмотримся, то увидим, что это не «О», а «Ноль», в принципе. Хотя, может быть. Нет, это 0, однозначно, да, если потому что сравнить с «Инком», то вот у «Инкома» именно «О», а у «Москвина» именно 0. поэтому будем называть его все-таки «Москвин». Ну вот, короче, пистолетку забирает себе Cup микс Простейшая довольно-таки пистолетка На самом деле с минимальными потерями Два минуса всего сделали игроки атаки Ну, далее, естественно, попытка взять экономический раунд Ой-ой-ой-ой-ой Разбивает лицо дерзкому А он, смотри, еще хаешки какие кидает Минус интер Разваливаются Разваливаются абсолютно все Абсолютно все Ничего не поделаешь с этим И это все-таки, дорогие мои друзья, 2-0 Неизбежность, она такая так, что у нас там в чатике? С как... Так, так, так, так, так, так, где-то я видел, вопрос был. Саня, с какого города будешь? Я с города Обнинск. Первый наукоград. Такой вот первый умный городок, так сказать. Инком, килл минус от вязаного. Ну и здесь как бы вы сами, да, в общем-то, понимаете, что дальше второго меда, скорее всего, New Union уже никуда не денутся. Кучка радости и Интер, ну, в теории могут, конечно, сейчас подобрать Дигл, там, МПшку, которую они выбили. Но ну, даст ли это что там? Ну, очевидно, конечно, что нет. Кучка радости при этом, кстати, все-таки окопался э, на позиции в коврах. И, ну, все равно, даже и эта позиция навряд ли окажется профитной. Ну, как можно здесь какого-то профита достичь? Потому что нет ни Армора, ни Девайса, ничего абсолютно ровным счетом нет. Минус отвязанного, счет 3-0. Так, что еще у нас там было в чатике, что я не прочитал? Монгол играет в КС, да-да-да, тот самый Олег, тот самый Монгол, да. Так, ассаламу алейкум, Саня, Тако, приветик тебе, приятного просмотра. Я поем обязательно, зайду, удачи, бро, Дарин, приятного вам аппетита, возвращайтесь. Александр, добрый вечер. Как вы, Ильор, приветик. Все супер, шикарно и замечательно. Давайте смотреть, дорогие друзья. Первый девайсный раунд. И этот во, во многом очень важный и определяющий раунд для коллектива New Union. Но ну, в теории должен на самом-то деле приносить либо. Ну, так давайте так скажем, выносить какую-то ясность он должен, да? Что будет а, дальше, сумеют ли на равных бороться ребята из команды New Union или также, как и все предыдущие три раунда, в одну калитку будут сданы энтрим. А, удается сделать команде New Union, забрав вязаного, но при этом снайпер делает аж целых два минуса, забирая Сентензи и Интера. Ну и по результату у нас в общем-то нарисовывается четыре дорогие друзья, минус от дерзкого по кучке радости. И э, редеют, да, редеют ряды э, атакующей стороны. Но в результате, после разменов на меду, к сожалению для команды New Union, но, увы, девайсы потерялись. Потерялись, причем от слова полностью, как и все игроки атаки. К сожалению, величайшему для атакующей стороны, конечно, первый девайс на раунд ну, не очень хочется отдавать. Но с этим придется свыкнуться... Неизбежность, неизбежность она такая Олег, и вам тоже большой-большой привет Интрим. тем не менее, в пятом раунде этой встречи Делает все-таки Москвин, забирая Олега Монгола Снайперская винтовка находится на коврах Ну и, в общем, здесь имеет место, конечно, небольшая перетяжка от игроков обороны На укрепление, дополнительное укрепление точки А Сработает ли или вот все-таки не сработает это укрепление Пока непонятно, но снайперская винтовка отстрелялась Минус отвязанного и 3 в 3. Ну, в целом, как бы равная ситуация. И даже появляется возможность попробовать сыграть на точку Б. А, Но ну, интересно, что сейчас будет на коврах. Интер шумит, стреляет, байтит снайпера на. Визуальный контакт, и более того, даже еще и произошел выстрел, 58 хп осталось у пирожочка, ну а по результату, как вы видите, здесь все-таки акцент а, будет ставиться, по всей видимости, именно на точку Б, бомбу интер отправляет именно туда, вместе со всеми своими тиммейтами, Хард-Люркер здесь уже потихонечку, кстати, начинает заходить, это хард Люркер, напоминаю тот самый э, C2P Хардлюркер, да, вот, тот самый Тот самый, всем известный, как C2P, а, забирает сейчас Своего соперника с ником и Проходит на точку Б. Коллектив New Union, даже с поставленной бомбой Но, правда, теряется сам C2P Поэтому надежда остается на выигранную ситуацию 2 в 2. Хотя, конечно, такое выиграть не всегда получается даже у уверенной атаки. Дерзкий. Минус кучка радости. Есть информация по Интеру. Очевидно, что он находится за тройкой, да, и непонятно почему. Но. Дерзкий решил отвернуться от своего соперника и чекнуть совсем другую позицию. Но тут уже, мне кажется, просто на основе законов времени, дорогие друзья, победа достается коллективу New Union. С огромным трудом этот раунд был выигран. Но справедливости ради, все-таки победа была за коллективом New Юнион. И это опять же факт. Кнаев, как считаешь, с ФК сейчас самый сильный стак это ТФ? Ой, я, честно сказать, даже не знаю, к своему, возможно, великому стыду. Я очень давно не следил за тем вообще, что сейчас происходит на фасткапе и кто там сейчас в топах. Ну, не знаю, в общем, вот так скажем, не знаю. Таймфактор, ну, возможно, возможно. Я, наверное, в топ-5 бы их закинул, а вот кто из них там более сильный? Там ведь есть стак Тачана, например, который однозначно сильнее, да, то есть, ну, вот есть, ребята, там та же самая команда Марго сильнее, э, чем команда тайм То есть это уже как минимум третьи, но там надо более детально а, ковырять а, весь этот нюансик, ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Пока у нас 4-1, идут размены, кучка радости. И Интер уже потеряли э, большую часть своего лайфбара. На все это атака ответила минусом по дерзкому. И минус от c 2 по Олегу Монголу. Этот минус был оформлен только что э, на выходе с ковров. И, разумеется, точка А таким нехитрым достаточно образом раздирается пополам на, на одной половине находятся игроки обороны, на другой игроки атаки. Но почему-то все поклали болтика, простите. Простите меня, пожалуйста, на позицию C2P. И не стал никто вообще, абсолютно никто не стал помогать <связать> ему окопаться на точке. Таким образом, Пи делает три, черт возьми, минуса со снайперской винтовки. И численный перевес, который был у команды New Union, э, ну, вообще как бы уходит совсем-совсем э, уходит далеко и безвозвратно, вероятнее всего. Ну, Москвин, 95 хп. Сложноватенько будет, конечно, здесь побороться, учитывая время. 6 секунд до конца раунда. Поэтому да, это, дорогие мои друзья, пятый раунд в активе команды Fast Cup Mix. Сейв. Банальный сейв. А, малость, конечно, не тимплей играют ребята из команды New Union Что, ну, навряд ли может хорошо сказаться на коллективе, в принципе, который атакует Да и коллектив, который обороняется, если не обладает нужным количеством тимплея В любом случае а... Кнайф, знаешь, счет, когда качаешь демку Интересно ли тебе смотреть демку? Кусейден. Ну, смотрите, во-первых, я... Не, когда я качаю демки, начнем с этого, да, а, это делает моя жена, чтобы я не видел счет. Это раз. А два... Это, собственно... Я не знаю результат ни одной демки, которую мне скидывают. Ну, я стараюсь во всяком случае. И бывают случаи, да, когда, к сожалению, я знаю заранее результат. Но на данном этапе вот результат и счет мне неизвестен. В общем, демки заранее я специально не пересматриваю перед матчем. Я же не похож на дебила как бы. Вот, поэтому все де-факто происходит сейчас. Кто здесь победит? Я могу лишь только догадываться, какой счет. Без понятия абсолютно. Вот, но напоминаю, напоминаю Кусейден, что за спойлеры в чате банчик, поэтому осторожнее, осторожнее. Насколько я понимаю, вы что-то знаете касаемо этого матча, поэтому я все-таки настоятельно рекомендую держать ваши знания при себе, вы избежание чего-то неприятного. Два игрока атаки. Остается в живых вязаный э, легкий минус по c Кучка радости. Последний. 78 хп и 5, целых 5 соперников. Ну, конечно, тотальная доминация фасткап-микса сейчас прослеживается на оборонительной стороне. И опять же, в какой-то степени это неудивительно. Если мы не будем забывать факт того, что на Инферно оборона более сильна. Но абсолютно, конечно, беззубый... Э А... Как это правильно выразиться? Беззубый стиль атаки, наверное, в какой-то степени, да? Вот, ну, что то как-то совсем... Жид... Жидковато. К моему величайшему сожалению, жидковато. <звы> хочется видеть, как вот правильно, что-то без раскидок совсем юнион. Вот хочется видеть... А Чтоб все было чики-пики Чтоб все-всех убивали Чтоб все было красиво, раскидочки Там все вот что самое красивое в Counter-Strike есть Но пока мы видим голые перестрелки И более того, не просто голые перестрелки А голые избиения наверное, команды New Union, потому что в очередной раз э, численный перевес по живым игрокам, ну, скатывается практически куда-то в никуда, и 3-0, дорогие друзья, это количество живых на одной стороне и количество неживых на другой стороне, в общем-то, дают нам 8-1, и победа в первой половине уже достается коллективу Fast Cup Mix. Это, типа, лучшие типы из фасткапа? Да нет, Ник Кос, что вы, нет, конечно. Саня, это турнир или... Нет, это обычный шоу-матч, дамы и господа. Обычный шоу-матч, вообще ни на что, ни для кого не влияющий, по сути. Ну вот, какие-то, какое-то даже, я не могу, конечно, назвать это так грубо, применение раскидок. Но оно все-таки есть. Да, парочка дымов, была откинута пара флешек. Но это все-таки нужно применять, мне кажется, не выходя из ямы, а заходя в какую-то точку. Ну а вот выходя без гранат, вы сами видите, Олег Монголый, дерзкий. Два минуса, ответа не последовало. Любая попытка на что-либо здесь изменить, ну, навряд ли на что-то сильно, опять же, будет... Влиять, да, то есть, хотя нет, какой-то вот опять же Размен получилось сделать Но вот дерзкий может сейчас поставиться, если э, Поймает не самые удачные тайминги И C2P может вполне себе Легко его забирать, так, кстати, и происходит Равенство Наконец-то равенство 2 в 2 Кучка радости Со снайперской винтовкой и бомбой Вместе с C2P У которого автомат Калашникова Разменяли сейчас выстрелами снайпера Хаешка, ну, как-то Совсем Коряво полетело, при этом, кстати, кучка радости-то в своего оппонента не попал снайперской винтовкой. Ой-ой-ой, Олег Монгол. Ну и вот вам, пожалуйста, да. Есть теперь стопроцентная информация, что последний живой игрок атаки находится со снайперской винтовкой где-то в районе банана. И очевидно, что он уже теперь точно никуда не пойдет за 13 секунд до конца раунда, хотя... Ну можно, конечно, п -п попытаться сбегать до точки «Б». Ну, уж прям совсем-совсем навряд ли что-то там успеется. Да, то есть добежать-то можно, а вот бомбу поставить уже точно никто не даст. Поэтому сейв снайперской винтовки самая, наверное, здесь благоразумная. Но 9-1. Черт возьми, немножко пугающий счет. Даже Пэшки, когда играют, перестреливаются в основном, ловят тайминги и все. Да, да. Я справедливости ради действительно, наверное, подмечу. Это просто сейчас никто не хочет заморачиваться. Все хотят просто выйти и стрелять, никто не хочет там думать над какими-то грамотными, красивыми раскидками. Ну, потому что для большинства это просто микс, и не более. Кучка радости. Не зря, по всей видимости, засейвила АВП в предыдущем раунде. Еще и минус от Интера. Ну, может, хотя бы сейчас команда New Union, ну, уже сделав два минуса. Сумеют зайти на точку Б Ну, ведь это не должно быть прям такой Огромной сложностью Москвин минус связанный Ну, теперь совсем точку Б уже проигрывать нельзя какой Бешеный, конечно, хедшот от Олега Монгола Ну, дым отгораживает И в целом можно уже спокойно, конечно Пытаться заходить на точку Б 4 в 2 ситуация, при том, что атаки ну, больше. Навряд ли, конечно, можно такое проиграть. Хотя проиграть можно всякое. И как вы видите, инком, видимо, окрыленный счетом, а, несется на точку. И что-то там пытается сейчас изобразить, куда-то пытается попасть. Кстати, а, стрелял в целом не так уж и плохо, но немножко не туда, куда надо. забрался, тупи, погиб от Сентензи. И еще, дорогие друзья, ой, пардонте, 9-2. Когда так игра идет плохо, надо затеров каждый раунд рашить. Ну, однозначно что-то надо придумывать, потому что метод, которым сейчас руководствуется команда New Union, очевидно, уже не рабочий, и его нужно пытаться хоть как-то менять. То есть, методы, которые они выстраивают на раунд, если они, конечно, вообще этим занимаются. Просто счет говорит о том, что, скорее всего, стратегии на раунд они не особо придумывают, они просто бегут и делают... Каждый что-то дефолтное, но что-то дефолтное далеко не всегда а, будет работать. Вот вам, пожалуйста, дерзкий, два минуса и дефолтный выход на винт без флешек и без всего. Без прострела, например, даже условно говоря, через вот эту вот стеночку замечательную, которую можно давать с моста. Ну, все это, к сожалению, хоронит, опять же, надежды от э, команды New Union на победу. Но минус от кучки радости и вроде бы достигнут численный... Хотел сказать перевес, но нет. Увидел, что 3 в 3 ситуация и численное равенство у нас. Ну, численное равенство атаки может сыграть на руку при каком-то быстром и резком выходе. Ну, выход, конечно, опять же вот... То, что сейчас Москвин сделал, нельзя назвать быстрым и резким выходом. Однако и Олег Монгол, как вы видите, тоже не без медали. Взял, отдался, минус еще один от э, кучки радости. Снайперская винтовка работает по позициям соперника весьма-весьма неплохо, но правда как-то... Тут, конечно, больше вопрос к обороне. Зачем они куда-то лезут, когда можно сидеть более закрыто и чувствовать себя как бы из-за этого более комфортно. Ну, снайпер. Э, стреляет в инкома. 46 хп остается у игрока обороны. Попытка прострелить через ящик. Неудачная. И счет 9-3. Ну, да, конечно, что каждый раунд Б бегать с разной респой это бред. Ово! Такое чувство, будто Юнион этой микс, а это наигранная команда Да не, на самом деле просто здесь складывается такая вот штука Что одни играют бесстратежно и другие бесстратежно играют да, То есть, ну просто делают опять же дефолт каждый раунд А как результат, оборона просто руководит э, парадом Потому что у них сильная сторона И вот сейчас, смотрите, просто с диглами пришли, запушили Отдались, правда, три игрока обороны, все-таки успели это сделать, вот отдался четвертый Пи не пошел изначально со своими товарищами пушить мидл, хотя, наверное, я думаю, он там оказался бы чуть более полезен, чем на точке Б Но и в упор не сумев забрать 2 Пи, отдается очередной раунд, и это уже 9-4 Какой-то такой мини-камбэк у нас сейчас вырисовался с вами, дорогие друзья, да? И это есть гуд на инферно респы чередуются первая под Б, потом средние и дальние Чередуются респы, повторяясь каждый раз, то есть раз через три. Ну, блин, понимаешь, реквиквет, -ре такая какая штука-то интересная. Я думаю, большинство людей не запариваются по поводу респов, там как бы, ну, видят ближнее подо что-то там и бегают. То есть, ну... Люди даже не считают свои деньги, я уж молчу про то, чтобы считать экономику соперника, что тоже очень полезно, но... Про респы, я думаю, задумываться точно не будут, точно не будут Минус от Сентензи догнал он, как вы видели, одного из своих визави Это, кстати, очередной диглбай от команды Фасткап, миксхарт, люркер, он же си тупи забирает дерзкого Олег Монгол последний Пачки! Вот это хрестанул ну, минус лобик у Сентензи, но сумеет ли Олежка забрать еще кого-то? Нет, к сожалению, не в этот раз для Олега. 19.5, дорогие друзья, последний раунд первой половины на ваших экранах. И статистика также на ваших экранах. Алоха, ничего себе, как я вовремя. Как матч, Александр, экшен или вата? ну, он достаточно экшонистый, но если брать, допустим, красоту игры, красивого здесь мало. Раскидками атак практически не пользуются, какие-то голиковые перестрелки, но ну, много, типа, на это не влияет. Я, типу ответил просто, который он либо предлагал. А, все, понял, понял. Гейм овер. Приветик, кстати. По-моему, ты где-то там раньше писал привет, но я что-то не поздоровался. Но, в общем, в любом случае, привет. <coughs> Простите. А, численный перевес. Вновь он ускользает из рук команды New Union, но справедливости ради последний винстрик, который они сумели как бы заполучить, да, там, со счета 9-2, если я не ошибаюсь, сделали уже 9-5. То есть три матч-поинта к ряду взято. Да, цифра абсолютно... Не ужасное три раунда к ряду Что это такое, но Все-таки это есть Все-таки это есть И с этим как-то надо уже Бороться, кучка радости Минус Олег Монгол и проход на точку Б, ну, опять же, уже как что-то, само собой, разумеющееся дерзкий. Попытался нашить в дым, но все игроки атаки абсолютно спокойно прошли на точку и установили на ней бомбу. Да, что очень неприятно для игроков атаки! Простите, обороны, инком! Пи! Ой-ой-ой, кучка радости! Ну вот, хоть под конец... А снайпер раскрылся под конец первой половины, показал достаточно неплохой кейсик, да, да, да. Но во всяком случае попадался снайперской винтовки, и за это ему, конечно, однозначно стоит респектнуть. А, Кнайф, ты купался в этом году? Как лет проводишь? Ой, лет провожу на даче, отдыхаю. Вот сейчас ко мне приехал мой лучший дружище, мы с ним а, чилим по вечерочкам так потихонечку. А, ну, в целом, нет, не купался, если конкретно отвечать на вопрос Я на самом деле вообще не очень большой любитель, э, любитель, э, любитель поплавать а, Ну, потому что просто плаваю я как топор, на самом деле Вот вся проблема в этом А в остальном? А в остальном, дорогие мои друзья Лет замечательно провожу, так или иначе Мне нравится, мне нравится Чилю, отдыхаю, не напрягаюсь и вам того же советую Кучка радости. Минус дерзкие Москвин на какие хедшот ставят таинкому. Но фасткап микс с девятью матч матчпоинтами. В целом сумели пробиться в пистолетном раунде на точку А. И даже сумели поставить бомбу. Но вот ретейк. Ретейкать-то уж точно будут. И будут достаточно жестко ретейкать. Сентензи! Вот это наваливает парняга. А? Смотри, какой дерзкий. Пи. Припрятавшись в сайде, забрал Ситупи. Но Москвин все-таки дает разменный И как результат. Пистолеточка остается за командой New него А это уже прямой намек, как говорится, на камбэк. Да, при счете 9-7. Естественно, расстояние сейчас будет сокра... сокращаться. Ну, правда, не сильно. Фасткап Микс все же поставили бомбу. Это даст им возможность на третьем раунде уже закупаться. Поэтому при 9-9. А... Если они и будут, то они будут уже при сыгранном девайсном раунде. да, Вот такая история. Посмотрим, что за оборону покажет Юнион. Пять раундов маловато, но не приговор. Так даже шесть, даже шесть раундов получилось в результате взять, что да, я согласен, маловато, но и с Никосом на самом деле я тоже согласен, потому что шесть раундов в атаке на Инферно это хорош еще, это неплохо. Начало, когда было 9-2, это прям было очень и очень, конечно, да, мне кажется, било по морали коллективу New Union, но учитывая, что они потом собрались и вышли на луз-минимум, который сейчас, к слову, без, э, не бесплатно, ну, платить все-таки, конечно, приходится, да, потому что игроки погибают, как-то так или иначе, но факт остается фактом, да, все-таки луз-минимум э, реализуется, так или иначе. Ну и да, появляются калаши, в количестве трех штук. Галил в количестве одного. И дигл у Пи. Ну, у Пи, к сожалению, видимо, деньжат немножко не хватило. Ну, кучка радости. Сейчас прожал с МПХ своего соперника Олега Монгола. Чудом, кстати, Олег выжил. Но при этом и чудом выжил кучка радости. Что вынуждает, кстати, игроков обороны немного в более закрытые позиции вставать. Ошибка от инкома и минус от Сентензи, дорогие друзья. Первый фраг за коллективом Юнион. Пи. Ну, будет, по всей видимости, пытаться разменять и забрать Сентензи. Девайс, кстати, забирать не стал. Хотя, наверное, здесь уместно было бы, на самом деле, его попробовать прикарманить. Гильзы такие, да, сейчас на балконе лежали. Странно и интересно, откуда же они здесь взялись. Сумел, кстати, разменяться -то. пирожочек наш, забрал Сентензи. Ну, далее, как вы видите, три минуса от Команды New Union поступила. Олег остался в соло. Его забирает Москвин. Раунд на этом заканчивается. И приводит этот раунд у нас, дорогие друзья, к временному ничейному результату. 9-9. Все-таки луз минимум реализован. Хотя это не совсем так, учитывая факт того, что Fast Cup Mix, ну какие-то там бомбы ставили. Да? Ой, и пауза. Ну ладно, пока у нас пауза. Давайте быстренько почитаю чатик. Что я там про понапропускал? Так, вылетел, вылетел у нас один из игроков команды New Union. Собственно, очевидно, почему была взята пауза. Ничего удивительного. Ладно, будем ждать. Будем ждать возвращения. Надеюсь, вернется, и мы не увидим матч, где... А, все, вернулся. Быстро. Быстро, хочу сказать, вернулся. Я поел. Дарин, очень рад за вас. Очень рад, что вы покушали и вернулись. У Монгола стопудово лысина потеет. <laughs> ну, на самом деле, Монгол, как мне кажется, вот из команды Fast Cup Mix. Я заметьте, сейчас не смотрю статистику и, честно сказать, даже не помню, на какой он строке сейчас э находится. Ну, думаю, где-то на первой-второй. Ах ты, блин, на третий. Блин, и всего 12 на с При этом дерзкий настрелял 20 на 14. Как-то я прям далеко улетел. Ой, Радо Я даже не знаю, что сказать вам Сочувствую вашу утрате Друзей больно терять Я с этим очень согласен Есть такое, есть такое, да ну ладно, все, хватит, давайте, а то я сейчас начну п -п паникну и будет уже не весело. Все, спасибо вам большое, радо, что вы умеете искренне радоваться за других людей. Это на самом деле очень ценное качество от души, от души. Побольше бы таких людей на нашем земном шарике и в мире было бы вообще все замечательно, никто бы никогда никого не обижал и у всех все было бы замечательно и круто. Ситупи забирает инкома, пытается уйти от навязанного размена. Но в результате вязанный все-таки догоняет именно, да, заметьте, навязанного отвязанного. 4 в 3. Олег Монгол вязаный. И Пи по-прежнему находится под точкой А. По-прежнему могут сохранять давление на эту позицию. Но ну, разве что кроме Пи. Пи здесь самый хитрый человечек, который забегает в тыл врага. Пока Олег Монгол и вязаный будут менять свою дислокацию на точку Б, которая в данный момент пуста. Но Олега, правда, на точку не пусть Пустили... <смех> Вязаного тоже не пустили. Ну, пи. Что в этой ситуации сумеет он сделать? Да, ну вот, предположим, хорошо, минус один. А дальше? А дальше позиция оказывается не жизнеспособной. И на табло появляется десятый раунд у коллектива Нью Union. Счет 10-9, дорогие друзья. Еще будет игра или это последний? Соло 0.13 это не последняя, а даже единственная на сегодня игра. Собственно, она же первая. И она же, да, на сегодня последняя. Как только вот этот матч закончится, трансляция на этом тоже закончится. А сразу хочу сказать: завтра, дорогие друзья, еще один шоу-матч по Counter-Strike 1.6. И матч этот будет проходить между командой OneLine, если кто-то помнит еще такую команду, и командой Stack Nikizar. Там Best of 1 матч будет, насколько я помню Вот, ну, в общем-то, вот завтра В 18.00 будем смотреть по МСК Опять же, КСик Это так вот, держу в курсе Олег Монгол погиб Запотел, соскользнул И погиб ну что, попытка, не пытка и инком. Открываясь на двадцатку, между прочим, убивает сразу двух оппонентов. И до точки А, по сути, из игроков обороны-то уже и вроде бы никого и не остается, да? Но есть, есть человечек по имени Кучка Радости, который вырубает дерзкого. Хотя тот, правда, перед смертью тоже сделал минус, поэтому непонятно до конца, насколько... Позитивный, в общем-то, размен сейчас получился, да? А, кучка радости. Один против двоих. При этом точно, опять же, есть информация о Пи, которая играет со снайперской винтовкой. Ну и по Инкому тоже, разумеется, а -а -а есть информация, что он с автоматом Калашникова. Ну, тут, конечно, такое девайсы можно было поменять, но факт остается фактом. Даже при наличии дефьюз-китов, все-таки снайперская винтовка в данном контексте является якорем и не позволяет. С радостью идти что-то выбивать Ну вот, кстати, инком Засейвить свой калаш Не сумела еще счет 10-10 Пара-пара-пам-пам-пам -пам -пам. Вот такие дела <клево> Не, я не говорю, что на этой неделе Макс, привет Не говорю, что на этой неделе стримов не будет Я говорю, что на выходных стримов не будет Вот такие дела, дорогие друзья. Выстрел со снайперской винтовки и промах. Досаднейший промах от кучки радости. И этот промах, кстати, да ладно. Очень интересно а, Действие Олега Монгола, зная, что там есть снайперская винтовка в арке. Он, собственно, не останавливаясь, просто все равно мимо нее пробегает. Жесть какая-то. Интер и Москвин, дамы и господа, остаются против дерзкого ИП. При этом игроки атаки, смотрите, как далеко находится. Один под ямой, второй вообще во вражеской респе. Ну, естественно, это точка А, и поэтому давайте смотреть глазами Интера на происходящее, потому что именно от него сейчас будет... Зависеть, будет ли установлена бомба, но она все-таки будет поставлена. Такие дела. Так или иначе, ну, вот здесь надо, конечно, определяться заранее. Москвин отдает себе отчет о том, что надо будет выбивать, и будет ли он выбивать? Вот что. Ну, по всей видимости, будет. Хотя я бы лично, наверное, не лез бы сюда ретейкать, потому что, ну. Второй к ряду отдавать, это всегда минус экономик, практически всегда в большинстве случаев, поэтому МК в следующем раунде пригодилось бы, эм, я думаю, больше, чем потерянная МК в этом раунде, ну, такое типа. Ладно, 11-10, 11-10 в пользу команды Fast Cup Mix. микс, микс вырывается вперед, и хочу опять-таки заметить очень интересную особенность данного матча. Я всегда говорю обычно, что команда должна выигрывать микс легко. Почему? Потому что это микс. Микса, это... Микс, как правило, это люди, которые не играют друг с другом какое-то там хотя бы какое-то время, да? То есть они впервые в большинстве своем друг друга увидели. А, поэтому они не могут играть так же, как команда, у которой есть сыгранность. Это замечательное понятие сыгранности решает очень многие ситуации. Но вот здесь, к сожалению, команда New Union не выглядит как команда, у которой есть это, та самая сыгранность. Потому что Фаст-Кап микс постоянно... Мало того, что давит, так... Припрятался в нычке а, Кучка радости Так вот, мало того, что фасткап микс еще и давит Почти весь матч Так они еще и впереди находятся Вы вспомните, счет 9-2 был Ну да, потом получилось 9-6, потом 9-9 Ну вот сейчас 12-10 И опять же Нью-Юнион позади Вот она Та самая беда, с которой ну никак Не получается бороться у команды Нью-Юнион Есть большие проблемы по коммуникации внутри команды, да, то есть занятие каких-то определенных позиций, какие-то стяжки-перетяжки, все это получается слегка кривовато и, как следствие, отдаются раунды, которые не должны отдаваться вовсе, да, то есть, но ну, это, опять же, рабочие моменты, главное, чтобы команды умудрялись делать из этого выводы и этих ошибок в дальнейшем не совершали. Сейчас НКом, кстати, рискуя своей собственной жизнью, открылся на двадцатку, забрал там Интера, и взглянить, что делают теперь игроки Атаки Пытаются занять позиции на 20 Но Москвин, кстати, к такому раскладу событий Не готов Делает даблкил перед своей смертью Олег Монгол Последней пулей попадает в голову кучки радости как... Господи, Монгол сегодня такие штуки ставит Я просто в шоке Я не знаю, как вообще это расценивать Его хедшоты сегодня Это какая-то бомба бомбическая И жесть жесточайшая c 2 Вот, кстати, еще одна жесть жесточайшая, когда один человек приходит и на изи такой берет и ретейкает плент, снимает бомбу, выигрывает раунд для своей команды, при этом у него ни дефюз китов, ничего нет, он еще и АВП сейвит. Боже мой, какой профитный конец раунда для коллектива New Union. 12.11. Борьба прям не на жизнь, а на смерть, дорогие друзья. Я думал, никто не кидает ХАЕ в окно. Как это никто не кидает? Я вот обычно, кстати, когда играл, кидал всегда ХАЕшку в окно и постоянно не попадал. Постоянно взрывал тиммейтов, они недовольствовали. Это нормальное явление. Юра, привет. Икс это как киндер сюрприз, никогда не знаешь, против кого попадешь. Согласен, да, можно попасть на очень сильных задротов, но это я говорю так вот, допустим, при типа прочих равных, если мы берем команду, которая, ну, обладает... Допустим, вся команда пешки И в миксе во вражеском Тоже все пешки, То команда должна, по идее, перестреливать Потому что у них есть стратегия У других соперников же стратегии никакой нет Hello everybody Гаймодис, приветик тебе большущий Я смог в окно кидал просто Я, ну, вариативно Иногда его можно отдымлять Иногда можно флешку давать, на самом деле Но ХАЕ в окно, она практически полностью лишена смысла Справедливости ради Володя, конечно, снимаю. Куда же без этого? Привет тебе, большой. Пять, дорогие друзья. Именно столько живых игроков у команды New Union. До сих пор еще за минуту времени этого раунда. Вот только сейчас удается сделать первый минус. При этом, кстати, этот минус сопровождается потерей точки «Б». И здесь пирожочек неплохо наваливает, надо признать, со снайперской винтовки. Забирает двух оппонентов, достаточно серьезных двух оппонентов. Инком остается на банане с Вот почему вообще сейчас ребята вот, вот играют так, а не иначе, да, когда есть стопроцентная ну, информация и понимание того, что у нас точка Б уже прошляплена. Почему мы продолжаем стоять под точкой А, вот загадка. 8 секунд остается, дамы и господа, и Пи подставляется под вражеский ФАМАС. Но ему здесь, в общем-то, ничего больше не оставалось. Можно было попробовать сейвиться, но сейв конкретно в этой ситуации, скорее всего, бы не получился. Уж слишком находятся соперники рядом. 12-12 очередная временная ничейка. Потненькая борьба Главное, как-то интересная игра получилась. Да, на удивление, да, вроде бы New Union атаку безобразно сыграли, в целом оборону с... играют, ну, неплохо, неплохо, я скажу, я не скажу, что прям идеально и бескомпромиссно, но, э, да, на что-то здесь, конечно, стоит обратить внимание и так далее, но такое, короче, ладно. Сло сложно это объяснить, как бы, да? Ну, в общем, игра-то в целом не вау, но и нельзя назвать, что она какая-то плохая, что ее неинтересно смотреть, да нет, вполне себе смотрибельный матч, на удивление. <звы> Просто, когда я видел 9-2 в атаке, у меня были очень заниженные ожидания по поводу этого матча, но ребята меня приятно удивили. Вязаный минус Москвин. 5 в 2... Опа, здравствуйте, пять в одного Ну, Сентензи спешно, естественно, покидает точку А, потому что тут уже точно нет ничего, что можно ему выхватить, кроме люлей Ожидаемо Это попытка засейвиться, вопрос кто-то, вот, кстати, Олег Монгол, да, там у нас под точкой Б сейчас тоже будет находиться Давайте посмотрим, найдет ли он э, своего оппонента Друг в дружку стреляют ну, понятно теперь, да, что Визави сидит в рукаве. Уже просто ему больше негде находиться. И, да, его находит пик. К сожалению, для Сентензи выжить не удается. А, кстати, если бы он убежал на точку Б и сидел там в нычке, ее, кстати, никто не чекнул, и тогда бы он выжил. Но кто бы знал. Кто бы знал, черт возьми. 13-12. Снова временный ничейный результат разбивает команда Fast Cup Mix. Снова они врываются вперед. Сань, на что ты готов, чтобы снова увидеть игру Хайрт Киллер? Ай, Володя, наверное, ни на что. <laughs> наверное, ни на что. Александр, удачного стрима Ахмаль, привет, еще большой, спасибо вам, приятного вам просмотра. Размен, дорогие друзья, команда New Union остается без девайсов при той ситуации, в которой, ну, конечно, категорически нельзя оставаться без девайсов. Все-таки ситуация... Диктует команде New Union, что им нужно как-то пытаться здесь давать какие-то камбэки, но с пистолетами сделать эти самые камбэки будет практически невозможно. И сейчас на ваших экранах как раз-таки то же самое, о чем я вот, вот буквально несколько секунд назад говорил. Это 14-12, и камбэкнуть все сложнее и сложнее. Что за турнир? Мысли людей, это не турнир, это вот посмотрите в правом нижнем углу, прям вот специально для людей, которые не понимают, что сегодня, трансли... что сегодня транслируется, там прям написано в правом нижнем углу, прям шоу-матч, вот прям шоу-матч и замечательно. Так, пошли настрелы, расстрелы Правда, здесь, конечно, вязанный, находясь в фулл-блайнде, разрядил целый рожок в спину своего соперника. Благо, Fire не работает на фаскапчике. Вернее, работает как раз-таки. Хотя не, он выключен, получается. Да, короче, нельзя тим-килить. А так это был бы минус тиммейт. Ну и в результате минус юспика от C2P. Ну, погиб Интер. Погиб дерзкий, в целом, не знаю, наверное, плюс-минус равнозначный размен, но сам факт, что под точкой Б фасткап Миксу добиться ничего не удалось. И вот сейчас уже... Ой-ой-ой! Случайно стрейф прожал! Вы, вы видели, да, в момент, когда он прям вот перед тем, как выстрелить, нечаянно, по всей видимости, нажал кнопку влево. И поэтому, да, выстрелил куда-то в пол. Ну, 3 в 3, дорогие друзья. Теперь появляется возможность, между прочим, достаточно недурственно э выбить соперников. Минус от СиТУПИ, минус от Москвина. И инком последний. 14 хп. Какой-то такой интересный префайр достаточно. Я, конечно... Здоровская хаешка прилетела от Москвина. И сам Москвин, собственно, уже на дефьюзе сидит. 14-13 Дамы и господа, мы, ну, потненько я хочу сказать, потненько. Так, а что там, кстати, Володя, рассказывай? Володя, рассказывай, что там за турнир, куда Хайрат Киллер приглашает? Ну-ка, ну-ка, просвети-ка нас здесь всех. Вот, кстати, очень интересное сообщение. Не успел на него сразу ответить. Сентензи мог попробовать один в 5 забрать, он по девайсам доминировал. А, проблема в том, что ты не знаешь, что у твоих соперников по лайфбарам и по девайсам. Вот почему он не решился. То есть мы, как обычно, склонны думать. О, три минуса, дорогие друзья, от команды Fast Cup Mix. Точка А потеряна. Безвозвратно, по всей видимости. Опа, вот это прострелы прилетели елки-палки. Опа, опа, опа-па. Хардлюркер и Интер остаются вдвоем. И это сейф по всей видимости, на точке Б, дорогие друзья. Ну вот, в общем-то, возвращаемся. Возвращаемся к тому самому вопросу, да. То есть мы склонны думать как. А, вот ситуация 1 в 5. Пойду тащить или не пойду тащить? Во-первых, есть ли дефьюз-киты? Да, то есть успеваешь ли ты снять бомбу? В теории. Во-вторых, -во -во а, есть ли у тебя девайс... В-третьих, какая информация по вражеским девайсам? в четвертых, какая информация по перестрелкам, да? То есть, насколько битые соперники или не битые, да? То есть, мы можем же ведь думать, что там все соперники э, вооружены до зубов. У них у каждого по три гранаты, там по четыре даже. Э, по калашу в руках и по 100 хп. А можно представить, что у них у каждого по пистолету и по одному хп и армора даже нет. Вот поэтому, собственно, опираясь на все эти факты, нужно принимать решение идти выбивать или не идти. И далеко не в каждый момент, к слову, надо идти выбивать и иногда действительно правильнее а, попытаться спасти девайс на предстоящие раунды. Ну а у нас, к слову, дорогие друзья, 15-13. Дерзкий уже тут решил нормально так потроллить. Взял берет и с этих самых берет уволил сентензи. Следом еще и Москвина уволил. Это еще вообще. <связать> Каждый пистолет из своих берет он реализовал. Убил сначала с левого, потом с правого. Это как было, как, как там говорилось-то, левой коронной, правой похоронный, дорогие друзья. Вот именно так сейчас у нас сыграл дерзкий. Интер получает, э, не получает, вернее, выдает. Целых 2 минуса, минус от C2P И это 15-14 Никаких ГГ, дорогие друзья Единственный, кстати, кто вообще в этом раунде сделал фраги <связь> Как бы забавно Это не было нет тот самый как раз таки Тот самый игрок с беретами в руках Да, тот самый дерзкий Это жесть Это, дорогие друзья, жесть Эрдоуид, приветствую вас. Спасибочки вам большое за ваш сердежко. Приятного просмотра вам. Тем временем, дамы и господа, последний раунд основного времени. Теперь либо допы... Либо победа команды Fast Cup Mix. Кстати, 52% голосов на Ютубчике как раз-таки за команду Fast Cup Mix. А ведь на, на старте трансляции 50, по-моему, 4% голосов было как раз за команду New Union. Ребятушки вот тут меняют э, коней на переправе, как говорится. Вязаный минус Москвин. Ну и по всей видимости все-таки розыгрыш точки А. Хотя я бы, на мой взгляд, как бы сыграл точку Б. Но это опять же я и мой взгляд. Я ни в коем случае не говорю, что это правильное решение. Но я бы играл в таком контексте точку Б. Ну, пытался бы. Кучка радости. Бесподобный хэдшот попи, дорогие друзья. Инком последний. А там куда? Куда уходят игроки команды Fast Cup Mix? Им же сейчас допы играть Куда ж ты ушел, друг? Это допчики, дамы и господа. Уж никуда от этого не денешься. Навряд ли инком за 21 секунду сможет здесь перестрелять четверых оппонентов. Ну, а потому... Бой продолжается, но для команды Fast Cup Mix он, по всей видимости, будет продолжаться-то с, -с, -с батом. Надо, наверное, как-то паузу. А, нет, все-таки пивернулся. Ну, респектулечку ему, что не бросил свою команду. Почему вы не поменяете разрешение? 640 будет лучше. Странное очень утверждение. <laughs> очень странное утверждение. 640 что? Ну, то есть, разрешение в Counter-Strike имеется в виду? 640 разрешение для игры. Для комментирования всегда 720 было, есть и будет, господа, товарищи. Только. New Union летели 2.9. Да, да. Они проигрывали в... Как, где они там находились-то, господи? В атаке, по-моему. Да, в, в атаке они играли и 9-2 проигрывали. И откамбэкали. 640 на 480, понял. Да-да-да. А ты играешь-то хоть? А то только и вижу стримы матчей. А, Persona Jesus. А я нет, не играю в КС. Я с 2016 года с 1.6 завязал. Только комментирую. Да, это шоу-матч. 16 на 9 не очень. Для комментирования, еще раз повторяюсь, технически только... Только 16 на 9. Комментаторские сборки не работают иначе. Вот в чем дело. Кстати, кстати, дорогие друзья, да, я немножечко отвлекся. Вязаный, 58 хп. Пытается забежать на точку Б и пытается на ней что-то сделать. Я не знаю в результате, что он там пытался словить, но New Union забирает 16 раунд в этой встрече. Счет 16-15. Турбосила Мишаня еще в доту не пытался вытянуть. Что-то я вообще не понял, честно сказать, этого сообщения. Ч честно, вообще не понимаю. <с yemek assez> <Sunshine> И, ну, меня в доту никто не пытался вытянуть. Хотя как-то пару раз интересовались в чате, могу ли я комментировать доту. Причем, что, кстати, примечательно, не вторую, а первую. Итак, потери. Потери существенные у команды Fast Cup Mix. Погиб Олег Монгол, потерял 80% здоровья дерзкий. Только сейчас такой запоздалый достаточно размен от кучки радости прилетел. Ну и неудачный спрейдаун из библиотеки, насколько я понимаю, да? И... Да. Мало того, что неудачный спрейдаун, так еще и следом не очень удачная позиция от C2P. Но по результату, опять же, замечательно начавшийся раунд для команды Дью Юнион становится не таким уж и однозначным. Однако Сентензи пытается там запотеть, и вот Интер запотеть на точке Б никак не сумел. Третий минус от Сентензи, дорогие друзья, инком, один против двоих. Но магиот, магиот, да. Турбосила, ник Михаил Федоров. Ой, вот нет, по-моему, нет. Ну, в личные сообщения, во всяком случае, точно никто не писал. Бабац! <laughs> Минус от Москвина. хедшот, на который инком даже среагировать не успел. Ну, собственно, last round of half, как вы видите сейчас на табло. На, -на, -та -на экране, точнее, не на табло, а на экране, да, по центру. <coughs> Привет, удачного стрима, Darknet, приветствую, спасибо большое. А вам приятного просмотра, в свою очередь. Раскидочки, раскидочки, все делища. Но тут, как вы понимаете, у команды FatCut Mix немножко экономика отказала. Хотя это не ключевой, как вы понимаете, фактор, потому что диглы умудряются еще и кого-то там убивать. Три игрока с диглами на перевес умудрились сделать на точке А аж целых три минуса. Ну и теперь, как вы понимаете, игроков с диглами уже на точке А попросту нет. На споте Б погибает Пи, но зато сколько времени он выиграл на перетяжку. Вот сколько он времени выиграл, да? Теперь кучка радости уже технически навряд ли что-то успеет здесь сделать. И все. Минус от Олега Монгола. 17-16, дорогие друзья. Ситуация какая? Значит, 19-й раунд нужен одной команде и другой. Соответственно, Fast Cup Mix должны забрать все раунды в обороне. Тогда они победят. Команда New Union должна забрать два раунда в атаке. И тогда победят они. Ну, а если 2-1 в пользу Fast Cup Mix, то это заводи по-новой. И вот дела. Матч оказался не таким-то и быстрым, как ты предполагал в телеге. Так что я еще не поздно пришел. Да, оказывается. Ну, я обычно, как, чаще всего, там, ну, какие-нибудь 16-10. Каточка за 30 минут и все. А тут что-то 52 минуты и как-то еще пока ребята не закончили. Такие дела. Спрей от Москвина! Не знаю, честно сказать, куда он там был направлен, этот спрей. Вроде там и живых никого не было. Олег Монгол как-то далековато стоял... Но, надо признать, опять же, New Union здесь давят в целом более продуктивно, чем их соперники. Но это, опять же, показательным является количество живых игроков, находящихся на карте. Ой, за троечкой заметили Олега Монгола, но он без минуса и в этой ситуации даже не ушел. Как бы вот что вообще парадоксально, успел уработать одного из своих оппонентов. Ну и 3 в 2, учитывая позицию снайпера, это Пи. Можно уже точно понимать, что не будет Никакого ретейка, разве что только вязаный К соло выбьет Только если Ну и вот теперь уже точно можно сказать, что Никто ничего не выбьет, да Поэтому это 18-16, дорогие друзья И матчпоинт, соответственно Я буду долго угорать Если будет 21-21 И плюс еще одни допы А я не удивлюсь, я не удивлюсь В целом Обычно, когда вот начинаются, ой, все игроки атаки взорвались Обычно, когда начинаются как раз-таки допы, там очень тяжело остановиться, знаете Это вот как бы лучше не начинать, как говорится Я вот до сих пор помню 30, сколько там был, 37, 34 или какой-то такой счет, короче, был Ну, могу ошибаться, там буквально на пару, наверное, матч когда комментировал матч по CSGO на трейне там реально, ребята, закончили 30 чем-то, 30 чем-то. Это матч почти 2 часа шел просто. Э -э, Пушка-бомба. <laughs> Москвин. Минус Пи. И у нас сразу Пи решил, что все, здесь больше не нужно присутствовать, что это ГГ, и навряд ли уже можно спасти э -э, сие положение. Ну, Олег Монгол забрал Москвина, и Пи надо вообще-то как бы возвращаться. А там, конечно... Но пока надо все равно смотреть. Может, ему и не стоит возвращаться, потому что даже 4 в 4 игроки обороны в теории могут такое проиграть. И New union как раз одной победки будет достаточно. Дерзкий попадает в голову Интера. Кучка радости, минус связанных И Ситупик, кстати, забирает инкома. Ну и тут у нас уже очевидно, конечно, будет попытка захода на точку А. Или нет? Ай да, Олежка Монгол, минус Ситупи, по кучке радости есть информация, Хаешка ну абсолютно в никуда брошенная, дерзкий, минус Сентензи, кучка радости, ну по-моему уже да, все, уже никто ничего не успевает сделать здесь, ой-ой-ой, неудачный мув. Вот, вот что такое неудачный мув, дорогие друзья. Кучки радости это всего лишь нужно было просто уйти глубже в двадцатку, уйти с прострельной позиции и продолжить дергать своего соперника. Но ошибка, серьезная достаточно ошибка сейчас была совершена. Я, конечно, понимаю, что он, наверное растерялся, увидев ситуацию два в одного. Но это факт, это факт. 18-17. Вязаный! Минус кучка радости. Энтри за командой Fast Cup Mix. И напоминаю, что это последний раунд первой серии овертаймов. Тут, соответственно, два варианта пока что по-прежнему возможны. Либо. Ну, не сможет Fast Cup Mix только разве что победить сейчас. Они смогут только сделать 18-18 и вывести ситуацию в следующие допы. Но победа пока что им доступнее, чем их соперников. Соперникам, учитывая ситуацию 4 в 2. Господи, не успеваю включить ни одного игрока атаки, потому что они слишком быстро погибают. Какой-то кошмар. Шахбос, у меня все супер замечательно. Как сам поживаешь? Москвин. Уже полкарты на шифте прошагал. Когда-нибудь кого-нибудь он найдет. А что вот он будет делать, когда с кем-то встретится? Ну вот, предположим, что этот кто-то будет. А что спиной стоим? Ну, Олежка Монгол молодец, большой. Но я не думаю, что это сильно все равно что-то омрачит. Пи у нас, кстати, так как вот как бы и нету его до сих пор. Зато есть вместо него Гзист. Это куда круче, казалось бы. Ну, расстреляли Москвина, дорогие друзья. Это все-таки 18-18. Все-таки 18-18. Спасибо, с Лучше желаю тебе здоровья. Ты лучше, брат. Шахбот. Спасибо и вам тоже. Крепкого-крепкого здоровья. Не болейте. Не болейте. А у нас, дамы и господа, вторая серия овертаймов. Сериал начинается, да. Ну, как минимум, уже две серии есть, уже можно называть это э, небольшим таким сериалом. Ну или как бы. Как там это? Крометражные фильмы, да? Дилогия, короче, у нас уже появляется. Кучка радости. Минус дерзкий. Простите, дорогие друзья. Ну что? Что? Что? Вот проблема в том, что когда один из игроков вылетает... Кстати, хочу обратить внимание. Fastcap Микс вообще сейчас играет в вчетвером. Но у них есть бот... Uh, но так-то вообще четвером играть Саня, что будет на 25к подписчиков? Ничего Что-то теперь будет на 30 На 15 же не было Было только на 10 Ну, может быть, что-нибудь, конечно, сделаю Не знаю, пока не думал, честно, Володь До 25 тысяч еще долго Еще даже 21 не набралось Инком! Развалил немножечко сейчас так соперников Ну и дерзкий, разумеется, играя за бота тоже Без медалей не остался 19-18 Значит. Значит, такие дела Кнайф, какую самую жесткую девчонку в последнее время ты замечал Стримил в 1.6 с ФК, ну или так Ой, я, наверное, скажу Ну, из последнего турнира мне, наверное, вспоминается Ева А так много. Девушка-мент, очень такой прям крепкий каэсер. Лиска-хоглушка тоже неплохо играет с э -э, женского эпицентра. Ну, там вообще, кстати, много очень хороших прям каэсер. Что орденская там, много можно перечислять. Я всех ников даже не вспомню, вот что просто. Девочек много очень. Ну, наверное, из самых жестких девок, которых я видел... вот девочки, простите, что я вам так сказал, вот девок, да... Uh, даже не знаю, вот честно не буду, не буду говорить, потому что, опять же, это все-таки по отношению к девушкам. Кто-то обидится, если я ее не назову. Все девчульки большие молодцы. 4 в 3, дамы и господа. Атака пробралась на точку Б. Оборона, естественно, ну, должна такое идти, пытаться выбивать. Все-таки это допа и тут сейвить не совсем логично. И да, я, к сожалению. К сожалению, развожу руками, дорогие друзья. Ретейка здесь, конечно, не будет. Увы и ах, но совсем. Аленка из ХК тоже неплоха была. Да все девки молодцы. Да опять я говорю девки. Все девчульки молодцульки. Молодчинки. Потому что в КСик они играют действительно как-то вот по-особенному. Каждая. Каждая. Она вот не так... Как вот мужской Counter-Strike это не то же самое, что женский Counter-Strike. Это какие-то КСики из разных вселенной. Правда, это был пожарник с женским ником. А, ну так. <смех> Тогда нет, пусть даже не примазывается к наградкам. А то ишь... Назвался Аленкой для того, чтобы его похвалили, что он крутая девчонка. Странный парень, странный. <смех> По-моему, лучше быть плохим парнем, чем крутой девчонкой. Ну, если ты все-таки парень. Кардлюркер, он же си 2 p сбирает инкома, Сентензи пытается пробурить отверстие на точку А через ковры, но ему уже, в общем-то, наверное, не удастся это сделать, потому что за него его всю работу, по сути, сделали его тиммейты. Там и Интер уже поучаствовал, двадцатку забрали, ребра практически забрали, ну, даже не практически, а забрали, разве что там только Монгол Олег еще остался живут пока что. А, ну, 2 в 4 Мне тоже что-то, честно сказать, не очень кажется Что тут будет ретейк Вот приблизительно, я так полагаю, будет то же самое, что было в предыдущем раунде Олега Монгола уже убивает Интер И, знаете ли Да, флешка, от которой приходится уворачиваться Однако Однако, дорогие друзья, два минуса Еще успевает сделать дерзкий а, Перед своей гибелью Но все-таки 20-19 в пользу команды New Union Ну и как уже в чатике на Твиче писал Persona Jesus я буду долго угорать, если будет 21-21 Вот теперь, если 21-21, то это будет запущена третья серия увертаймов Но пока что команде New Union нужно выигрывать два раунда для того, чтобы победить А команде Fast Cup Mix 3 Где-то я такое уже видел Но только, конечно, сторона для команды New Union куда более приятная для победы Хотя, конечно, сложно С такой игрой будет 5-6 овертаймов. Гейм овер, да вы что. Я голосовые связки выплюну уже к четвертой. Не надо 5-6. 5-6 это слишком много. Привет, дорогие мои, Григории. Привет, большущий. Ростов-на-Дону. Здоровенький булыб. Лёха, БМВ или Мерс? Если вопрос ко мне адресован, то я не Лёха. Поэтому отвечать на него не буду. ха а вот, когда будет адресован мне, с радостью отвечу. Хартлюркер дерзкий, разменивается минус от Олега Монгола. Кто-то в телеге говорил, что будет быстрый игра. Да второй ты уже, кто так говорит. Блин, кто мог подумать, что такое произойдет. Кучка радости, один в три, вынужденное бегство на сейв. И опять же я хочу заметить, дорогие друзья, вот какие были проблемы у команды... Фасткап микс, да, какие были Проблемы, вот, всю дорогу, что называется На овертаймах Они вчетвером играют, блин, и они вчетвером Еще раунды умудряются выигрывать Команда New Union, то как Этот матч хотят выиграть Вот с таким С таким поворотом событий, да как, Кстати, как тебя зовут? Меня зовут Александр, Саша Вот Такие дела Ну что, прокидочки Пайперли, 20-20, дорогие друзья. Счет, конечно, интересный. 20-20 вообще редко бывает. Обычно все как-то все-таки на 19 раунде заканчивается. Дерзкий в смоках обнаружил Интера Кучка радости. Ой, кучка радости. Трифлкю. Куда они в дым-то пошли? На, чё? на что они там надеялись в этом дыму? Вот. Ай, какие. Саша, БМВ или Мерс? БМВ Ну, собственно, говорю, это как владелец э Ну, не владелец, как человек, у которого в семье э и БМВ, и Мерседес побывали И, собственно, БМВ осталось, Мерседес э покинул э нас Поэтому однозначно БМВ из, из этой парочки я за БМВ Но, опять же, смотря какой, понимаете Смотря, какой мы берем Мерседес и какой БМВ. Если, допустим, С-класс и семерка БМВ, тогда я за С-класс. Вязаный минус Сентензи 2-1, дорогие мои друзья. 2-1, 2-1. Возможный счет во второй половине-то, да? А, не во второй половине, во, во второй серии овертаймов Это ж, уже не половина у нас, это уже теперь идут серии Но, тем не менее Персонал Персона Джизус может сейчас оказаться действительно правым Правым, это будет ужасно Продали, значит, да, Мерседес продали <laughs> Ну, мы просто посидели, подумали, зачем нам три машины в семье У нас был БМВ, Мерседес и Ниссан и решили мы все-таки, что надо избавиться, как минимум, от одной. И взвесив все за и против, мы избавились от Мерседеса. При том, что это не самая дорогая машина в обслуживании из наших трех. Ой, кучка радости! Радость приносит сейчас своей команде. Ретируется на второй мидл, пытается отстреливать соперников уже оттуда, а кто же прикроет в ребрах. А в ребрах никто не прикроет, дорогие друзья Вот он прикол Инком находится на меду Где-то там неподалеку от него дежурит Олег Монгол И за 45 секунд до конца раунда Ребятам предстоит сделать что-то прям просто невообразимое Минус от Олега А я напоминаю, что если сейчас фаскап микс выигрывает То они выигрывают встречу для них этот раунд, ой-ой-ой, крайне важен. Кучка радости. Забирает инкома в спину. Олег Монгол. Остается один-единственный в ребрах. 16 хп. Его добивает C2P. И это 21-21, дорогие друзья. Ай, висели, висели, висели. <клес> Простите, дамы и господа. Ассалам алейкум из Узбекистана. От меня же Сурбек. Приветствую вас и весь Узбекистан в целом. Скоро, кстати... Да, сегодня на удивление действительно этого вопроса не задавали. Но я сам скажу, что скоро будет стрим по узбекскому КСК. Точка радости! Даблкил минус от Интера, минус от вязанного, минус от Интера в ответ, дерзкий остается в соло, его перестреливает в молниеносное окончание раунда, Еще счет 22-21. А может тебе поэтому и дали на комментирование матч, может они там все рекорды побили по Я хочу верить в то, что как бы нет, но... А почему бы и нет? А почему бы и нет? Все возможно, но... но не хотелось бы, конечно. <свес> я не люблю очень затяжные матчи, но учитывая, что э, за спиной уже выходные, я уже отдохнувший, набравшийся э, сил, поэтому я вообще сейчас к любому КС нормально отнесусь. Если бы была пятница, я бы сейчас уже проклинал бы всех. <свес> Александр, запомни мои слова, по-любому будет 5 серий овертаймов. Хорошо, гейм-овер, я запомнил. Это у нас уже третья, кстати, идет. А здесь победит команда, которая сумеет взять 20 сколько там господи. 26-й раунд. 25-25. Это следующая серия овертаймов. Сами меня нет прав, но я купил себе BMW 760. Ну, а что в этом такого-то? Ну, нету прав, купил машину. Это нормальное явление. Ты же можешь, в принципе, покупать тачки-то. А года какого? что то конечно, интересно очень, 760. Это что ж за, модиф за модификация такая? Что там за мотор стоит? <звы> <звы> ну, с огромным, конечно, трудом, но все таки c 2 перестрелял вязаного. Сентензи забирает инкома и... Это, подожди, это которая лонг, что ли, версия или нет? Я вот что то это... Думаю и вот вспомнить не могу. Застреливают последнего выжившего игрока атаки, но ну а это уже под собой несет счет 23-21, дорогие друзья. Появляются какие-то немножко лучи просвета над командой New Union. В целом, опять же, начало более-менее хотя бы какое-то хорошее получается. Да. Хотел спросить, а ты не хочешь армрестлингом заниматься или... Если... А, или интересен ли тебе этот спорт? А лично мне, я, нет, я больше всегда по железкам потягать был как-то. Я вот не хочу углубляться именно в спортивные какие-то ниши, потому что на спорт надо тратить очень много времени, и спортом надо жить. Поэтому я не увлекался профессионально никогда спортом, потому что, ну, слишком это очень много времени ворует. Думаю, ни один комментатор не любит затяжные матчи. Не, если они интересны и есть на что смотреть, то почему нет? Но этот матч какой-то действительно парадоксальный, но сказать, конечно, по правде... Вторая серия допчиков подкачала Она была какая-то прям бледная Что ли, вот, как бы как поганка да? Вот, Чего-то не хватало ей То ли экшена было слишком немного То ли действительно уже ребят начали уставать И поэтому не способны Играть на все 100% Инком вот забирает сентензи Разумеется, C2P понимает это Отправляется разменивать И тоже погибает, вот видите, уже Даже элементарные какие-то перестрелки не удается выигрывать Кучка радости 88 хп с авиком 1 на точки Б. В соло просто сидит, простреливает по инкому. Нет, это был не инком, прошу прощения. Мари в наглую пытается дефать. Ну и, конечно, его убивают, естественно, не позволив ему задефать бомбу. 23-22, такие дела. Кисон, приветище. Мой коммент наверху остался без него, Так, стоять, какой? А, я придумал, придумал ник Алладий. Оцените все постскриптум ник взят из фамилии. Ну а почему нет? Ну, забавно, конечно, что оладьи, это же, по сути, это оладушек, ну, это же э, пища, да, еда. Э, это забавный, ну, такой, да. А почему нет? Почему нет? Ну, называться-то можно как угодно. Я вот за 8 лет комментирования, а если уж так брать, сколько лет я вообще играл, каких никнеймов я только не встречал. Поэтому, ну, вполне себе нормальный. Хотя бы не какой-нибудь анимешный никнейм, а то они уже надоели. <смех> Москвины вязаные Развалились только что Вот каждый в своей сторонке Потихонечку прилегли отдыхать, да? Но не, Москвин-то еще на самом деле не прилег А вот вязаные-то да вязаны то как раз от рук Москвината и отъехал Ситупи, ну, спрей лег Мягко говоря, совсем не так, как, наверное, хотелось бы Но продолжает Москвин там что-то лютовать Олег Монголову Блин, я только переключился с Монгола И он сразу сделал минус Что ты будешь делать? Кучка радости, минус инком и плюс еще вот начались затяжные раунды, вот затяжные раунды, они да немножечко прям напрягают. Ну, найдет Монголта? Монгол в спине остался. Монгол победил. Да, Монгол он такой. Так, а стоять, а я что же, не поменял? Не поменял. Извините, дорогие друзья, забыл а, поменять команды-то местами. Я что-то смотрю, у меня что-то не это. Не сходится немножко. Вроде бы в атаке сейчас находится нью Union, а почему они у меня в барах в обороне? Все, поменял. Все нормалек. Ну и понеслась. 23-23, дамы и господа. Напомню, что при 24-24 будет очередная серия допов. А при 25-м раунде кто-то победит. Если, конечно, кто-то победит. Если. Очень важный момент. Но если будет 24-24, тогда уже, конечно, 25-й раунд как бы не котируется. Начинается перестрелка. Нью-Юнион пытаются выйти в ребра как-то с минимальным запасом граната. Причем преимущественно гранатами... Хрена себя Олег Монгол сейчас раздал, вы видели? Вы видели, просто вышел одному хрясь первой пулей и во второго заспрейл, знатно так очень. Ну, Москвина оставили одного, дерзкий расстрел в спину, и здесь все таки фасткап-микс вырывается вперед, да. А здесь, опять же, несложно уже догадаться, что это матч-поинт, и, ну, как-то вот... Как-то надо собираться, до чего-то надо добираться. И доберемся мы сейчас с вами до ситуации, в которой либо Fast Cup Mix выиграют со счетом 25-23, либо мы будем смотреть с вами четвертую серию овертаймов. Это будет забавно. Саня отвык от таких долгих матчей. Ну, да. Я недавно комментировал матч по CSGO. Он там шел 1 час 9 минут. А этот уже идет час 15. То есть это как бы да. От таких матчей я... Uh, действительно отвык Какие скиллы играют uh, Я твой сон, к сожалению, я вам не могу сказать Потому что у меня нет ссылочки на битву Я не знаю, какие здесь скилл группы Ну, так по игре, наверное, эмочки думаю Навряд ли больше Я вижу, а ему Олега уж больно слишком много, он в голову попадает. На самом деле, кстати, у меня тоже возникали такие подозрения, потому что некоторые хэдшоты он ставил, ну, прям сверх какие-то подозрительные. Но, так как я не занимаюсь... Э -э раскрытием, <смех> опровержением или же подтверждением того, что играет человек с читами или нет. Мое дело комментировать, а если человек хочет подрубать, он все равно будет подрубать. Ну вот здесь как-то все-таки на АИМ не очень похоже было, да, спрей куда-то там в районе коленок, прицел не дергало, на голову не наводилось. Ну, пошла разбежечка, дорогие друзья, да? Бомба-то на Б. И ситуация... Один в один. Я думал, это кто-то за бота играет, но нет. Дефюзки-то, кстати, имеются. Если успеет перестрелять, то еще и даже выиграет, садится... Да ладно. Ну, умнее ничего нельзя было придумать, дорогие друзья. 24-24, да, вот она. елки палки да. Четвертая серия овертаймов. Хотя это, на самом деле, конечно, не смешно. Это как-то слишком жестко, Слишком жестко. Ну, теперь получается у нас 27-27 следующее, да, будет. Если будет. Ну, либо тот, кто 28-й раунд выиграет, победит. Я вот даже, кстати, не помню. Пытаюсь вспомнить, кто у меня дольше всего и больше всего раундов разыграл именно в Counter-Strike 1.6. И не припоминаю совсем на самом деле. Но не думаю, что там было сыграно больше, чем 25-25. Вот, вот не было такого точно. Хотя, может быть, и было когда-то. Когда-то очень давно. <связать> да, это четвертый овертайм и гейм-овер. Вы были почти правы. Потому что вы сказали, будет 5-6. Посмотрим, будет ли 5-6. <связать> <связать> это будет сегодня. Но как минимум, по продолжительности, это, наверное, уже точно. Самый долгий матч по 1-6 за 8 лет моей комментаторской работы. Спрей от Дерского, минус Москвин, ну, кстати, здесь в нью достаточно, да ладно, что, что Пагана разыграли свой раунд, ну, отдаться втроем под одного, под размен на одного, я имею в виду. такой себе разменчик, даже при учете, там, атакующие и обороняющиеся, да, при учете всех этих статистических, так скажем, данных, не сильно... Все равно для команды Нью он есть повод улыбаться. И... Более того, их вообще в принципе нет. Ну, раскидывает с Б, окей. Инкома на это вообще фиолетово, на самом деле, что на раскидывает. <связывается> <связывается> И правда, слушай, фиолетово. Ну, а Снайпер один уже такой не выиграет, мне кажется. А даже если поставит сейчас бомбу, даже убил бы он Инкома, поставил бомбу. В любом случае, как ее удерживать. Ну, хотя бы попытается засейвить АВП. Хотя бы что-то. Силен! Сели он, дорогие друзья, но 25-24 и именно в пользу фасткап-микс. Нормалёк в преддверии 28-го. Таки да. Борьба началась, Юнион проснулись. Ну, как-то вот... Вот видите, Снегурочка, как, как они проснулись, так же и уснули. Прям там же, где просыпались. Видите, какая беда случилась? Не сумели, ребят, должным образом... Ой-ой-ой, подсадочки на карнизике. они мутят. Ты смотри, какие хитрецы. Засадили интро на карниз, и самое обидное, когда вот ты так подсаживаешься, да, на карниз. И ник никого в ребрах нет, и ты никого не убиваешь с этой подсадки. Это самое обидное, дорогие друзья. Вот по себе, как игрок, говорю. Ну, типа, вы придумали такой гениальный план, подсадиться на карниз. ха ха но он не сработал, потому что там на карнизе блин, просто банально никого не было. Ну, сейчас Олег Монгол, смотри, такой выходит сюда, да. И здесь воп, И минус карниз, минус полтора, вообще, минус все. Просто Олег боится выйти, к сожалению. И поэтому. Арабел, как говорится. И из-за этой арабелости, робкости, точнее, перестрелки идут не совсем там, где нужно, чтобы они шли. В команде Fast Cup Mix. Интер забирает вязаного. Это, как раз-таки, между прочим, подсадка на козырючек. Вот как раз карниз этот надо было сбривать Олегу Монголу. Ну, где-то 20 секундами, наверное, ранее. Ну, теперь попытка просто банального пуша мида. За 15 секунд до конца раунда, черт возьми, слишком медленно. Слишком медленно действуют ребята из ä, New Union. Вот мне кажется, за это на самом деле можно. Отгребать! Отгребать неплохо. Но в целом. <смех> Все будет зависеть от инкома, а от него, как вы понимаете, ничего. Просто даже и не зависит. Саня проигнорил последний коммент. Какой? А, Саня, мое предсказание сбывается? Так нет, это я читал. Снайпер Теров играть не умеет на АВП. Это вот этот я проигнорил. Ну Не, я же ну, не всегда озвучиваю, если что, кстати, сообщения, имейте в виду, да, а то многие говорят, что я там иногда сообщения какие-то игнорю Не, я читаю абсолютно каждое сообщение, просто не на все сообщения я отвечаю Ну, если, допустим, какие-то сообщения слишком очевидные, на них я тоже, да, не отвечаю Ну, короче, дамы и господа, 25-25, последний раунд первой половины четвертой серии овертаймов. По-моему, вот я такого в 1.6 никогда не говорил. <laughs> ну, с чего-то же надо, как говорится, э начинать. Интер! Минус дерзкий. Ну, далее не очень удачная работа на точке Б. И Олег Монгол вместе с э инкомом подразвалили чуть-чуть соперников. Ой, Олег Монгол не останавливается. Давайте, Фарух, давайте. И еще разочек, чтобы улететь нахуй в бан. Все. Дружище, давай. А, до свидания. Пац! Все, Фарух? Уже неинтересно, да, будет теперь? Будете писать в чатике сами с собой. Пац, барабац, бабац. Ну что, Олег Монгол, в результате, в общем-то, звезда этого раунда, в соло расстрелявший практически всю вражескую команду и принеся 26-й раунд своей команде. Неплохо, хочу я вам сказать, получилось. Неплохо, ну, относительно, опять же, Олега. От команды Нью Юнион я не ожидал, что они все дружно отдадутся а под, под одного персонажа, но сумели, сумели. ХАЕ прилетело на второй мидл. Почти не долетело немножко. Тем не менее. Спрят си 2 Перестрелка связана. Мы тут, надо, конечно, обоим разбегаться. Причем, да, боятся ХАЕшек как раз-таки. 40-40, окей, летс гоу. Нет, не надо 40-40, пожалуйста. Сплюньте. Сплюньте. Только не 40-40, это слишком много. Кстати, бомба... А, бомба у бота <с2> Бот сидит спрятавшийся Дерзкого убили только что но ну, дерзкий, естественно, заходит за бота И по-прежнему остается в игре И это плохо для команды New Union Так как он, ну, вы сами можете посмотреть 37 на 40 В плюс пока, конечно, не настрелял Вообще, в плюс играет только два игрока у команды Fast Cup Mix Это вязанный Олег Монгол Спред Москвина Минус Гзист Ну, Гзист Минус Гзист Точнее, минус дерзкий, который играл за бота это, если быть а, более правильным. Ну и Олег Монгол, по всей видимости, один, да, будет сейчас пытаться не похоронить этот раунд на точке Б. Ну вот смотрите на АИМ, как вы говорите, да, есть АИМ у Олега. Ну вот если был бы АИМ, я думаю, Сентензи все-таки сейчас погиб бы, так что... Так что, думаю, не стоит говорить. Просто, да, вешает какие-то шарные выстрелы, шальные пульки какие-то у него куда-то разлетаются, но навряд ли это все-таки АИМ. 26-26. Весело, <соценно> весело. <соценно> как будто зашел на финал Na'Vi Face. Да, ребята здесь прям потеют, правда, как будто, ей-богу, финал мейджора разыгрывают. Александр, скажите, когда начнется турнир Узбекистана? Акмал э -а, должен был начаться вот в конце июля, но, насколько мне слышалось, э -а, перенесли его на август. <связывая> да, ре ре ре да, это очень популярный вопрос. Не зря же меня всегда, не всегда, но частенько подтраливают люди, которые знают эту тему э, на трансляции, как вот сегодня Радо, например, Володя были, э, которые задавали этот вопрос специально <связывая> с целью поржать. Фасткап-микс. Бесподобный заход на точку А с минимальными практически потерями. Потеряли Олега Монгола, который уже за бота играет. Вязаного потеряли, который просто решил передохнуть. Ну, а Интера сейчас увидели, и, естественно, теперь ему до точки уже, по всей видимости, будет не добраться. 27-26, дорогие друзья. Что это значит? Это значит лишь одно. Что победить теперь команда New Union не могут. Они могут либо отдать 28-й раунд сопернику, либо же э, выйти на пятую серию овертаймов при счете 27-27. Боже, мне даже страшно озвучивать такие цифры. <coughs> Тебя не звали в Узбекистан в гости? Звали, кстати, много раз звали, да. Нет, группа Таджикистана нет в этой лиге. Да и это и не лига, это шоу-матч. Какого числа, точно неизвестно. Говорили во второй половине августа. Ближе к сентябрю, туда где-то в 20-х числах. Поесть настоящий узбекский плов. Ну, поесть настоящий узбекский плов мне и здесь доводилось два раза. А... Прям, прям именно настоящий, да. А... Ну и в Узбекистан, да, приглашал несколько людей. Приглашали куда? В Бухару и в Ташкент приглашали Вот один человек из Бухары приглашал, второй из Ташкента Я бы и съездил, было бы время свободное бы только Чисто просто мир посмотреть, посмотреть культуру, опять же покушать Узбекские блюда очень вкусные Вот я сколько рецептов видел, допустим, на тех же самых там на ютубчике где-то еще а, Интересная очень кухня Поэтому я бы с радостью бы съездил и достопримечательностями бы полюбовался. И покушал бы от души. Эти команды с какой стороны? А, Россия. И одна, и другая. О, Фарух, вы очнулись. Да? Но в этот раз уже имеете в виду, бан не на 5 минут прилетит, а уже пожизненный бан будет. Поэтому предупреждать больше не буду. Как быстро, слушайте, 5 минут прошло а? Хотя, кстати, вообще, вот я сейчас смотрю на таймер Матч идет уже 1 час 28 минут Просто бомба Это очень плохо, что перенесли на сентябрь Ну, наверное, у администрации и у создателей этого турнира, значит, есть какие-то проблемы или есть какие-то обстоятельства, ввиду которых они должны были э, передвинуть, да? Ташкенту 2-200 или 2-500 лет, точно не могу сказать. Не помню. Ну, да, старенький, конечно, городок. Так, ну вот тут уж аслам. Аслам не аслам. Ну вот так. Как я уже говорил, я не предупреждаю два раза. Так, ну что, у нас паузы закончились или так и будут ребята в респауне стоять? Все, дорогие друзья, продолжаем. <laughs> Заблокируйте уже, уже, не переживайте. Он больше нам в чатик ничего не напишет. Все, он теперь сам с собой будет разговаривать. Тихо, мирно сам с собою. Да не бег, приветствую вас. А, ну что, дорогие друзья, как... 54-й раунд этого встречи идет уже, блин. блин. Охренеть, 54-й раунд. Вот это матч затянулся. Будет ли пятая серия овертаймов? Вот один из ключевых вопросов, дорогие мои друзья. Ждем десятых. Не, десятых не надо. Это уж прям ну совсем будет. Вы чего? Вы че, Какие десятые? Я уже на самом деле чисто физически по способности озвучивать матч уже начал как бы отваливаться постепенно, да? То есть у меня действительно уже начинает пересыхать в горле сильно. Как бы я уже начинаю теряться немножко постоянно от вот этих вот всяких а, перипетий. Плюс эта пауза еще сейчас на две минуты как бы должна была дать передохнуть. Но нет, она наоборот меня из колеи как раз-таки вывела. А, в общем, жизнь какая-то. Убили бота. Сначала убили инкома а потом убили бота. Или я не знаю, короче, как там это делается, да, потому что такая... К сожалению, есть неприятная особенность На фасткапе, когда дается бот Из-за него потом сборка начинает Работать не совсем Стабильно Олег Мангол минус кучка радостей Ситуация 3 в 2 Вот насколько я сейчас понимаю А нет, 3 в 3 все-таки а Минус от Интера по, Как раз таки по боту Погибает Олег Монгол, вязанный На Страже Сайда Победит ли команда фасткап МИИКС? Время работает навязанного. Ну, надо было сидеть, наверное, в нычке и просто никуда больше не выходить на самом деле. Сидел бы и сидел бы. Ну что, 27-27! Ребятушки, которые хотели, черт возьми, увертаймов много, ну, наслаждайтесь. Пятое. Пятая серия овертаймов. Дайте, кстати, я перечитаю на всякий случай-то. А, значит, 18-18, 1, 18, 21, 21, 2, 24, 24, 3, 20... Не, это получается четвертая. Так, подожди, первая идет до 18-18, вторая идет до 21-21. Третья идет до 24-24. Пятая идет до 27-27. Это шестая сейчас, получается, что ли, будет. Подожди, я сбился уже, короче, у меня <laughs> уже голова просто не работает. Все. Я, короче, понятно, да. <laughs> что я, короче, да, понятно, непонятно, ничего. Который вышел на счете 15-14 <laughs> Да, который думал, что все Там просто ГГ А там пацаны потеют Уже, блин, полтора часа просто Сентези забирает Олега Монгола Инком в сайте, спрятавшись, стоит один денежник за бомбой надо сходить Кто разрешит сходить за бомбой? Кто? Кто это будет? Оп а кто это у нас там из-за ящичка торчит такой? А, я третий вот не ожидал здесь увидеть, да? А не ожидал инком третьего увидеть. Ну, хорошая попытка. на Найстрайк, как сказали бы а, ребята, играющие, например, в Counter-Strike Global Offensive. Ну, вообще, это, да, модное в нынче выражение. Хорошая попытка, но не получилось. 28-27. Дедли Фоксес больше играли овертайма в CSGO на трене, и там уже умирал комментировать игру. Я же говорил, да, у них игра шла два с чем-то часа, по-моему. Два десять, что ли, или два двадцать, вот около того. Тот матч, да, никто пока еще не переплюнул, и я надеюсь, что никто не переплюнет. Но вот появляется кандидат, как говорится. Согласен, такое надо увековечить. Не, не надо такой увековечивать, это плохо. Бабац, минус со снайперской винтовки Бот у нас здесь прогуливается Сейчас за него, естественно, зайдет инком И уже теперь сам инком будет прогуливаться В роли бота Знаете, я вот после таких матчей Как правило, потом просто несколько часов Молчу Когда получаются такие затяжные матчи Я прихожу На кухню Закуриваю а, жена сидит рядом, смотрит на меня, и я просто молчу. Она сразу понимает, что надо делать ужин, накрывает на стол, я молча ем. А потом иду на балкон, курю, сижу там, и вот где-то через часик-полтора я только прихожу в себя. Кучка радости остается в соло против Олега Монгола. Вполне себе можно такое ретейкнуть, но нужен меткий хэдшот. Вот и он, дорогие друзья Заказали меткий хэдшот? Я вот заказывал, да а, Привезли Ну что ж, 29-й раунд Я напоминаю, кстати, победителем станет Та команда, которая возьмет Какой получается? 31-й раунд При счете 30-30 Это еще одни овертаймы, боже упаси, пожалуйста Только не это Все, норма, Александр, работаем радой. естественно, работаем Куда же мы денемся? КС будет откомментирован. Вот хочется ему или не хочется. Здравствуйте, уважаемые господа. Всем салам алейкум с горячего города Андижан. Воу, Андижан. Кстати, по-моему, я вот не помню, впервые или разик во второй, наверное, у меня на трансляции. По-моему, второй раз у меня есть зрители из Андижана на трансляции. Да, второй, точно второй. Ну, это что я знаю, да, то есть что озвучивал человек, что он с этого города. Приветик большой Андижану. И всем его жителям здоровья, хорошего настроения и хорошей погоды. Сентензи остается один против четверых. Дорогие друзья, попахивает, конечно, 28 восьмым, да. И вот и он, 28 восьмой. Ну, просто, мне кажется, это, наверное, никогда уже не закончится, да. Это уже переходит в агонию. Первый в истории КС 1.6 матч, в котором комментатор словит овертаймовый аргаз. <смех> Блин, как это звучит, слушайте 50 грамм выпить не хочется после таких матчей? Не, после такого матча хочется Принять холодный душ Я тоже с Индижана О, Исламбек, Здорово, здорово Редкие гости у меня на канале из Индижана Обычно как-то это преимущественно Ташкент, Бухара Ну, там с Каракалбака Тоже много, конечно, людей заходит обычно Но Преимущественно, опять же, с Нукуса Олежа. Олежа-тележа. Снова Сентензи у нас остается один. Где Сентензи? Вот он. Развалили. Ну что, 29-29, дорогие друзья. Теперь ситуация выглядит таким образом. Два раунда остается разыграть. Либо 30-30, да, либо одна из команд все еще может победить. Но нужно забирать все два. Спасибо большое, брат, что не оставили без внимания наш комментарий. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Походу, предсказание 10 серии... Не надо 10, пожалуйста, ребят. <ivering Susan> Не надо 10. Ладно. Не, на самом деле матч крутой. Вот если все эти шуточки, шутеечки, веселушки отбросить, матч реально крутой. Хоть и затянутый, конечно, да, офигение просто. Но крутой. Час 37 уже. Час 37. Матч в Матч в 1.6. Кучка радости! И Интер, и Олег Монгол. Вот, ребят, начали перестрелку на втором миду, где-то там в районе точки А. Но кучка радости-то минус сделал на точке Б. И как раз именно этот фраг ему позволяет продвигаться. Ой-ой-ой, подхватил кого? Правильно, дерзкого. Этим батом, который вот сейчас шел к Зист, управлял именно дерзкий. Неожиданность произошла с игроком обороны. Он не успел сориентироваться. И поэтому... Естественно погиб Олег Монгол И Инком остается вдвоем Кстати успешно пытаются провести ретейк Но кучка радости В этом раунде разыграл все Так как должен был разыграть И он по сути в соло вообще Затащил раунд Матчпоинт дорогие друзья Короче либо Нью Юнион выигрывает Либо 30-30 Зато он 2 часа не курит Такое бывает разве когда он спит только Да кстати Радо Ваша правда, да. Два часа я не курю, только в том случае, не, ну еще если я, например, еду на машине, допустим, куда-то и двигает, дорога занимает два часа, так как я в автомобиле не курю, вот. Но просто дело в том, что я встану на обочину через час и просто покурю, вот в чем дело. Поэтому да, я два часа не курю, только когда с плюсы Зи! перестреливает вязаного, но я уже честно. Я не знаю, как там сейчас это даже думать и оценивать. Но остается только Олег Монгол на точке А. Дорогие друзья, и это 31 й Фу, божечки мои. Неужели? Неужели этот матч закончился? Все-таки кто-то нашелся победитель. Таки этим победителем становится команда New Union.